Так, Швакуляк, Швакуляк Петр Иванович, секундочку. Уберите, пожалуйста, до 24 марта 2018 года. Так, где печать ГОСК р 51 Все есть, смотрите. Где печать? Печать, где государственного образца р 51 Вот. Печать. Печать. Какая печать? Удостоверение личности. Гос. Р-51-511. Ну, okay, жетон, пожалуйста. Еще, еще что? -то. Ну, давайте жетон посмотрим. Давайте сейчас, жетон сейчас посмотрим. Ваш документ. Румянцева Дарья Александровна, судебный пристав. До 24-го да. пальчик уберите, пожалуйста. Сейчас вместо печатей 21 вот эти стоят. Так, Где печать государственного образца Р-51-501? Вот, вот эту сейчас Секундочку. даю. Секундочку. Где печать R5151. Покажите, пожалуйста. А скажите, почему у вас фашистская символика находится? Это не фашистская. Вот фашизм находится. Вот она, топор. Вопрос можно сразу на засыпку? Да. Завтра сможете прийти к начальнику отделения нашего да. поддела И все пошли. жалобы... По все какому занимают. вопросу? В не у нас. И что? По поводу Вы чего? Можете... Вы кто? Вы почему не фармируете? Вы почему не формируете? А у вас удостоверение ОСП? Скажите, пожалуйста, на каком а, законе ваша основывается ОСП? Почему у вас нет в государственном реестре в городе Есть, мы там По вопросу, да? да. Ну, так, а, ну, дальше что? Жетон видели? И что? Последний, есть у вас какие-то претензии ко мне? Претензии, конечно. Завтра к начальнику ОСП нет, приходит? Нет, я в прокуратуру пойду. Можете То в прокуратуру, съезжать. они как раз нас контролируют. Да. И что мы вам ответили? Мне прокуратура ответила, что отправила критику о том, чтобы вы соблюдали законодательство. Показать вам письмо из прокуратуры? Мне письма не надо показывать. Ну, хорошо, вы вы я, опять второму указаните, я, я, я их пожалуйста. Я придете, раз, пожалуйста. скажите, объясните, пожалуйста, на, каком, на какой федеральный закон вы оснополагаетесь? Своей функции, да. 118. 118, но там идет речь идет о... Федеральной а, службы судебных приставов, Нет. не АУ и ФСП. А глядя из ваших документаций, выписки из УИГРИЛ, что вас упразднили в 2004 году. Также я могу сейчас ответить, которые там из Мурбовска. Управление Федеральной службы судебных приставов. А, будьте добры, доверенность мне от Ларина. Согласно 682 приказу ФСП. 6.82 декабря 2010 года об утверждении инструкции по делу производства Федеральной службы судебных приставов. А, пункт 3.3.3.11. Доверенность. Доверенность подтверждает наличие представителя прав действия службы, а также определяет условия реализации и границы этих прав. Первый лист поданных экземпляр доверенности оформляется на общем бланке службы в скобках статиального органы службы, Последующие листы подлинные экземпляры, визовый экземпляр, доверенность на чистом листе бумаги А4. Доверенность, будьте добры. Okay. Okay. Uh, управление Федеральной службы судебных приступов. Вы ваша организация, вот город, no, sure. no, sure. uh, город Лифан. Так вот смотрите. Okay. Сведения uh, о физическом лице, имеющем право uh, без доверенности 10 от имени юридического лица. Варин Василий Анатольевич, доверность согласно приказу 682-го. Превышение полномочий. У нас, за, за у нас есть вот заявка. Прямой приказ 682 -й. Далее. У вас так, у секундочку. есть? Конечно. Секундочку. Вы возьмите на сайт, зайдите, секундочку, там смотрите. Ларина будет прием. 314 приказ Путина. А 2004, по -моему, 2004 -го года. О реорганизации УФСП, ФССП, ФССП, сильно и налоговой. И должен быть выйти закон по УФССП, что и указано в вашем игрюле. Так, номинование, внесение, дата. 22 12 -2004. Заявление о государственной регистрации юридического лица создан путем реорганизации в форме разделения. До этого, так, это деятельность а, представителя президента. А, сведения о юридическом лице правопрешественников управления Министерства юстиции Российской Федерации. Далее. Номенование документа. Положение территориального организм Федеральной службы судебных приставов. Положение. Не закон, вот 118 закон Путин, 304. С дополнением ша 194 а, Секундочку. Секундочку. А то, что было, вы называете 118 закон, который является в 97 году, это касательно Федеральной службы судебных приставов. Вас сделали реорганизация, вот как раз после указа э, Путина, 314 приказ, запомните. И вот, вы были в ФССП, а стали реорганизацией в форме заявлений. И потом, те документы, которые мне пришли и от Ларина, и от каждого ОСП города Мурмонска, все отделения что вы на основе какого-то положения уфссп действуете то есть вы простая коммерческая организация даже вот из этого, этого в российской федерации не в государствах нет все службы. юридические лица на каком основании вы граждан вы юридическое лицо умеете вы считать Выписка единого государственного реестра юридических лиц а 55-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Каждый филиал должен быть вот здесь вот прописан. То есть здесь должен прописан быть город Маучегорск. Металлогов 2 да? Где вы здесь? На основе вопроса задаю. Вы считаете неправоможенность на сне действий? Превышение, превышение. 5 статей, 278. -я. Делайте проще, как вы говорите, идете в прокуратуру, обжалуйте наши действия. Делал. Нет, я конкретно... Я, гадиллию, я еще жаловаю на это... Причем тут жалоба? А я на uh, Тюрину Дубровского и Забро 3 uh, подал о привлечении к уголовной ответственности по статье 278, 285, 286, 278 и 330. Это захват власти, превышение должностных полномочий, самоуправство. Вы кто? Юридическое лицо? Вы мне что-то тут втюхиваете? Когда было. вот у меня там на сутки? На какие сутки? Ну там было дело. Знаешь, не хотите не вот. А завтра вот я записал, там назвал, и завтра также на вас. Я вас предупреждаю, граждане, не нарушайте законодательство. Секундочку. Вот это все ответы из всех ваших отделений. Бомба, угу. Кандалакша, все-все-все. Никто мне не ответил, на каком законном основании вы работаете. 314-й приказ Путина. Вам его зачитать, открыть интернет. Есть Упро упразднение ФССП. <клышко> у вас в Егрюре это прочислено. Но в 2014 году вы стали УФССП. Другой организации. И далее должен быть выйти закон по УФССП. На каком основании вы делаете, работаете, непонятно. Соответственно, сейчас и подается о том, что идет превышение полномочий, захват власти, самоуправство. Но ну, вы ни в какую не хотите слышать это. Добрый вечер. На каком законе? 118-й был в 314 приказом. Не указано, Там, дополним, 194. Причем, каким причем? Там 194? Там идет по, по исполнению исполнению, Правильно вы про это не, говорите? Я, по, я как ОПДСник, по исполнению они. А ну, я как ну, пристав, ну, ПДС. Ну. Я как физзащита пристава исполнителя. Причем тут защита я и вам, предъявление требований. Я требуем, вам просто объясняю. И, и, и предъявление требований граждан. А, э, допустим, о, о, о предъявлении третьим лиц, понимаете? То есть вы как обычная коммерческая организация, я у людей перекрываете, крадете, это заявлено нашим профсоюзом и кофтом, и нашему, и уже чайки бастрыдину и колокольцеву отправлено. Ограничение вас вот, конкретно в Тюрину, Дубровского и. Третьего я забыл, который тогда а на каком-то основании есть. Я являюсь а, участником резервного комитета профсоюза СССР. Я председатель комитета общественного контроля при профсоюзе СССР. Теперь, ребята, немножко по-другому будем говорить. В отдел вы не придете, да? Ну, ладно, я не то, что в отдел, я завтра в прокуратуру да, на ты вас, ты вас ты идет. Еще раз. Где, парк? почему вы не в форме, если даже... Почему вы не формируете? форме? Почему у вас нету печати государственного образца? Еще раз, ГОСТ Р-51511 2001 года от 4 до 5 сантиметров по окантовочке Девушка, вы понимаете, что вы вам... сейчас не обменяете? Вы, как частная, обычная компания... Юридическое лицо, вы ограничиваете, вы не предоставляете какие-то требования там, финансовые, еще что-то невозможно. Еще раз говорю, это привлечение должностных полномочий, это захват власти. 330-е, саму правду, девушка, я хочу, чтобы вы осознали, я обязательно скажу, девушка, секундочку, девушка. Я не перебиваю, я скажу то, что я, я собираюсь хорошо. сделать. И завтра первым делом с утра я в следственный комитет хорошо. еще раз и прокуратуру. Хорошо. Девушка, вы молодая, хорошо. вам дальше жить, разберитесь с законодательством, я вас очень прошу. Я просто как отец своих детей, я вас прошу, понимаете, вот хорошо. супруга здесь, чтобы вам в дальнейших последствий не нести. Вы не придете, да? Я приду в прокуратуру, вы, вы понимаете, с утра, да? обязательно. Отец, ты объясни, пожалуйста, по-нормальному. Понимаете, даже дело в том, что, если вы основополагаетесь на 115-й закон ФССП, то там даже написано, что uh -huh. студентный пристав имеет право только быть гражданином гражданин Российской Федерации. Вопрос человеку, который родился, э, наверное, постарше меня. А когда, вы писали, вы, да, когда вы писали заявление о выходе из гражданства Советского Союза, а согласно даже вы, как молодая, 62-му федеральному закону от 2002 года, в редакции 2012 года, о гражданстве Российской Федерации, там прописано приобретение гражданства. И когда вы приобретали гражданство, Заявление, а писали. заявление писали, да? тогда посмотрите в паспорт, почему вы там, или у УФМС у вас стоит. И согласно 62 федеральному закону, статья 42 4, пункта Д, лицо не является гражданином Российской Федерации при первичном получении паспорта гражданина Российской Федерации. А согласно референдуму 17 марта 1991 -го года, о сохранении Советского Союза. И согласно постановлению Государственной Думы Российской Федерации за номером 157, 157 2 ГД о силе реформе для РФ, вы о чем говорите? Какая служебная приставка? Какие федеральные служебные приставы? Вы обычное юридическое лицо, как яблочко, как магнит, если посмотреть а, ну, на любую фирму. Выписка из единого государственного реестра. <coughs> Обычная фирма, у вас такое заблуждение, девушка. Да, нам с вами Совершенно верно, девушка. Выпуск... И не вы удивляйтесь, что завтра я в прокуратуру и в следственный не комитет. Не потому что, и секундочку, я объясню девушка, чтобы вы понимали, я не хочу, чтобы у вас дальнейшие последствия были. Я, но я буду это делать. Дело в том, что третья, именно конкретная третья. Был уведомлен еще, если не ошибаюсь, я могу показать документы, хранил, по-моему, или в мае, или в апреле 16 года, лично Третику, Там от гражданина Советского Союза все законодательства и так далее, и так далее, кто он есть. Потом было занесено еще, потом официальное письмо от нашего профсоюза. Сейчас, одну секундочку. У вас прямой приказ, 682 й доверенность, проверьте. По ЖКХ мы работаем, как вы, что вы. Вот, смотрите, вот такое приложение было отправлено. Вот вам, девушка, обязательно прощу, вот не поймитесь, потому что это ваша судьба, я даю вам. где Это с собой, да? Да, и вам. Да, вот, хватит. Вот такое, где расписано все законодательство, именно конкретно судебных приставов. И почему фашизм, Фашиза итальянская. Здесь у вас сменили. Или за плацу я привлек и так же тюрин и так далее. А здесь у вас она осталась. И вот она. Аня, здесь не пацая. Вот и вот здесь там у вас осталось. Почему? Сейчас, ну и мы не будем говорить нет. о три калории у вас нет, или будем разговаривать. Мы тогда просто и ну, еще. Еще раз поняли, что вы ищ, не ищ, сейчас, сейчас, сейчас форма обуру уже новая Вы, вы просто наше все, время, я думаю, нет, почему? Вы понимаете, я председатель комитета общественного контроля. А слушай, можно у вас... давайте кто-то децентр, не давали, начальник подойдет. Да, и спросите, он получал по почте, пришло уведомление, и, ему, и, и от него, и от него пришел ответ. И ответ, что вы а, сейчас работаете, могу показать, вот они все, они идентичны, абсолютно, ответ, <свят> что вы на основе положения у фссп работаете, а УСП, дальше, что такое ОСП? Должна быть и реакция, реакция. Да. И, и вы работаете у а именно ОСП. Отдел судебных да, на каком-то положении. Не на законе, а положении. Это Что это у нас? Значит, Ларин может написать положение. Я езенец, царь. Наплевать на президента. Так что и выходит? Извините, в интернете у него приемный день, день будет. Можете ему... Можно... еще раз. Еще раз. Я вам показал целую угу. стопку. Уведомена -а -а. у ФССП Мурманска вся каждого начальника. Все, ум, все, за озерц и так далее, и так далее. Отправлялось 28 писем. И Ларину в том числе. И пишут отписочки. И что Ларин у нас президентом что ли, на данный это момент Российской Федерации. Ставка а почему позитивная? тогда он открывает ОЭП на основе положения? Это он, а, а девушка, а Мы вы девушка, вы пришли, понимаете, как частная фирма? И вы выставляете мне какие-то первые. Государство, секундочку, государственная 314 -м. закон, Если бы вы назывались ССП, вопрос нет. Но вы УФСП, другая абсолютно организация. Прошу не путать. Хрен с чесноком. Вернее, хрен редкий. Угу. А государственная всегда угу. была статья даже 3 в Конституции Российской Федерации. Как там написано? Кто у нас по статье? Больше к нам вопросов нет? Именно нет. к вам. Именно к нам. Именно к вам. Я Еще? надеюсь на осознание нормально. И девушка, вот я, это Что? на полное. серьезно, Вы молоды вам До Что? вас Что? заблуждение. Я прошу у вас, а? у вас а? есть а, вот, взял вот взял эти дни, каждый, взял, каждый, взял, каждый документ. Слово. И когда вы поймете. Я надеюсь, что вы просто уволите. До свидания.